Правы. Что тогда смущает таких украино скептиков внутри Евросоюза? Почему тот же Макрон говорит, давайте подождем несколько десятилетий? Слушайте, я думаю, здесь очень много вопросов. Во-первых, это... Ну, опять, смотрите, давайте будем очень откровенны. Что такое Украина? Это страна с населением по переписи около 40 миллионов человек. Это государство, которое будет, безусловно, самым бедным в Европейском Союзе, с очень большим объемом экономики при этом. То есть вступление Украины в ЕС ⁇ это одна из крупнейших фракций в Европарламенте, украинских депутатов. Приблизительно такая же, как у Польши, даже больше. И плюс к этому, это самый большой получатель долговой помощи Европейского Союза минимум на 20 лет хотят ли расстаться с этой помощью товарищи из Болгарии, Румынии, даже Греции? Для меня большой вопрос. Я думаю, что не хотят. Хотят ли европейские депутаты подвинуться и освободить очень хорошую квоту для украинских депутатов? У меня тоже есть сомнения. Поэтому я думаю, что европейские политики, они масштаба Макрона или Шольца, они осторожничают в том числе и потому, что вступление Украины в ЕС – это... Достаточно большой тектонический сдвиг внутри Европы и очень большой сдвиг в балансе власти, потому что в этой ситуации значение и роль той же самой Польши. Польша становится, по сути дела, блокирующей с Украиной такой же европейской сверхдержавой, как Германия. И это, я думаю, того же Макрона волнует очень существенно.